здравия друзья сегодня мы вам покажем как приобрести мегаватт контракты если вы уже зарегистрировали посмотрели предыдущую инструкцию зарегистрировали свою карту аватар ну счет аватар в банке аватар где все вы кошельки можете вот в таком приятном удобном комфортном виде они отражаются и сегодня я вот у Дениса покупаю мегаватт-контракты, покупаю их по 5 рублей за штуку, вот есть график, что изменяется цена стоимости мегаватт-контрактов на 2008 год до 1 сентября, это у нас 6 месяцев. Потом их вообще уже в принципе в продаже невозможно будет найти, потому что мегаватт-контракты будут продаваться только до 1 сентября. И цена этим установлена законодательством Российской Федерации 3100 рублей за 1, получается, мегаватт. Сейчас вы можете приобрести 1 мегаватт до 15 марта до 00 Москвы, то есть с 1.03.2018 по 15 марта 2018, видим, до 15 числа по 00 Москвы за 5 рублей соответственно потом после 15 числа это 10 рублей будет 1 мегаватт контракт в апреле 1 апреля уже будет 50 потом 90 то есть цена вырастет вот до этого количества до 810 рублей за 1 мегаватт контракт поэтому сейчас очень выгодно и дешево купить и вы в любой момент в другие месяца уже сможете продать по другой цене в несколько раз то есть Сегодня купили по 5 рублей, завтра вам понадобились деньги, вы уже ну, с, после 15 марта продали по 10 какую-то часть и какую-то часть оставили себе. О плюсах и минусах мы будем проводить регулярные вебинары, там, вернее минусов тут вообще никаких нет, если правильно выразиться. То есть мы будем проводить вебинары о том, как, где и зачем это используется, насколько это каждому из вас выгодно и как вы будете... В ближайшем будущем, уже в 2018 году, пользоваться вот этим всем электричеством Независимо от атомных электростанций, гидроэлектростанций и теплоэлектростанций То есть у вас будет независимое бесконечное электричество У всех обладателей мегаватт-контрактов Но об этом в вебинарах А сейчас, вот я у Дениса Приобретаю мегаватт контрактов на 40 тысяч рублей, получается. Ой, вернее, да, да. Ну, надо у Дениса сейчас Нет. посмотреть, как это будет выглядеть. А, сейчас я скопирую вот эту. Ты покажи, как ссылку. Сейчас, Убрать. сейчас, я все вот скопирую. То есть я просто на нее нажимаю, и она уже скопирована в буфер. Отправляю Денису ctrl v вот эта ссылка уже ему ушла, мы видим, что у эфира и у мегаватт-контракта одна ссылка, потому что ну, через нее происходит как бы ну, материализация мегаватт-контракта в валюте эфир. Ну Для удобства, для простоты, чисто технически. Я... Мегаватт-контракты просто вшиты в кошелек все. Да, да, да. То есть а, э, ты тогда я да, я уже выключил мегаватт-контракты. Они сделаны э, вот эти все мегаватт-контракты. Система учета основ, сделана на э, криптовалюте Эфир как в основе. И на там потому что эти э, как они смарт-контракты в простом доступном виде видим э, дениса кошелек э, он при... ага. он приобрел э, видим у него 400 тысяч э, мегаватт контрактов то есть на 2 миллиона рублей он приобрел э, этих мегаватт контрактов за покупкой мегаватт контрактов так же самое обращайтесь к денису либо обращайтесь ко мне, кто увидел, будет на моем канале смотреть, я вам дам контакты Дениса, если у вас их нету. И вы уже у Дениса в любой валюте, в билетах Банка России, там, по любой банковской карточке, криптовалюте, биткоином, эфириумом, там, вы можете купить мегаватт контракта. Ну, либо купить на сайте здесь по той же стоимости. Но стоимость одинаковая, просто на сайте здесь вы будете покупать ну, дольше по времени, потому что ну, очень много обращений. А, так вы к нам в личку обратитесь и быстренько получите мегаватт контракт. Вот я решил к Денису обратиться и купить у него 40 тысяч контрактов на 200 тысяч рублей. То есть 40 тысяч умножить на 5 на 200 тысяч рублей. И вот он мне сейчас будет их отправлять. А еще хотел добавить, да, вот в предыдущей инструкции озвучивали, что здесь сейчас в этом списке, да, то есть вы можете добавить токен из списка представленных. То есть и в скором времени тут появится также и призм. То есть можно будет привязать призм к этому личному кошельку, который удобен. То есть тут будут отображаться все. Нет, там призм, призм, Денис, призм не будет в токенах, призм это уже утвержденная криптовалюта, она будет так же как биткоин и эфириум, как криптовалюта сюда добавлена, то есть есть разница между криптовалютой и токеном, то есть перед тем как криптовалюта становится валютой, она сначала как токен рождается, а потом уже переходит в криптовалюту, ну в мое понимание. Ладно, разберемся. Тут э, ребята, которые это создавали, они просто еще призом не, ну, не рассматривали по включению. То есть это все. Вот, ну, ну, сейчас в делать. процессе уже на заключение отношений и вшивание mm -hmm. в сайт. Так. Да. Вот. соответственно, для того, чтобы не отправить Владимиру мегаватт-контракты в кошельке, себе нажимаю отправить. Мне также открывается окошко. То есть к кому, да? Сейчас беру со скайпа, копирую ссылку, адрес кошелька, который Володя мне скинул, вставляю. Теперь пишем 40 тысяч. Цена газа. Цену газа. Можно не трогать, то есть как она стоит, такая пусть остается. То есть, если вы ее будете увеличивать, то увеличится комиссия за перевод. Ну, надо, наверное, удалить эту. Там же у тебя же просто компьютер заполнил поле злоден. Оно же газу не имеет. Это ну, интересно, почему нет? Не, автозаполнение у тебя просто в браузере имеется, и оно распознает автозаполнение именно так. Mm -hmm. Так же самое можно написать любой комментарий. То есть, допустим, в будущем вы будете рассчитываться да, за какие-то продукты, товары именно этой валютой, энергии, электрической валютой, потому что она самая... Ну, самая актуальная энергия, она всегда и всем нужна. Не надо написать просто. Что... Первая продажа. Далее. Угу. Нажимаем перевести. видим почта свечу вот у нас бог в мере собака джимаем точка ком счет мегаватт контакт подтвердить подтверждаем транзакция успешно отправлена так но у меня я вижу ну, ну чуть да. попозже да, там, обновить там, потому что это же ну, целые процессы в крипте, так сказать, и эфиры, кстати, нужно отметить то, что эфириум, видим, сначала списался эфириум, было 8, да. стало 6,91, потому что 50 рублей в рублях а комиссия за переводы, имейте это в виду. То есть прежде чем кому-то переводить мегаватт-контракты, если вы вот купили да, у Дениса мегаватт-контракты или у меня купили их, либо на сайте. Для того, чтобы кому-то передать еще родственнику, другу, знакомому продать мегаватт-контракты, вам сначала нужно кошелек эфириума пополнить. Об этом будут следующие инструкции о пополнении кошелька эфириума. Потому что 50 рублей за транзакцию берет вот эта платформа кошелька эфириум. 50, 50 рублей ну, обычно. То есть за, за транзакцию <как> любого количества токенов э, за каждую транзакцию я плачу 50 рублей. То есть у меня было тут 0,8 эфир. Сейчас видим, что 50 рублей списалось. 0,069 осталось. Так, ну и посмотри у себя. Вот, все, вот все. списалось. Нет, 360 тысяч осталось. Да, все верно. И просто сначала списалась комиссия, потом произошла сделка. Угу. Все, теперь еще Денис выключает демонстрацию. Я включаю, показываю, как оно здесь произошло у меня. Мои счета обновляю всегда он будет ну выходить и заново как бы нужно заходить а, потом почему потому что а, произошла транзакция поэтому нужно данные обновить получается ну, в принципе как uh, Сбербанк онлайн. Видим, все, мегаватт-контракты мне поступили. То есть буквально там 10 минуточек, да если это уже рука набита, то вообще несколько минут занимает транзакция. То есть и покупка мегаватт-контракта. Если вы будете обращаться на сайт Source Energy, то там ну, некоторое время у вас может часа два три потратиться, может даже день, потому что очень много реально заявок. Вот мы с Денисом буквально... Ну, дня два ждали, пока там ну, нашу сделку сделают. И только сегодня, вот мы с, 12, ой, с 11 марта, и только вот сегодня, вот там 12 марта, у меня уже 13 в Красноярске, э, получилось купить мегаватт контрактов. На получается 400 тысяч мегаватт контрактов по 5 рублей, на 2 миллиона рублей мы сразу взяли. Соответственно, ну, часть мы вот... Себе оставляем остальную часть, просто будем продавать пока до 15 марта по этой цене, по которой мы купили. Всем желающим у нас купить в наших структурах, в наших чатах, всем нашим друзьям, знакомым. то есть И подключиться к этому бесконечному электричеству, ну, акци... иметь акции генератора. Которые дают бесконечное электричество Ну а о подробностях, технических, всех деталях Это у нас в семинарах и вебинарах Которые мы будем проводить несколько раз в неделю До скорых встреч рост, Да, да а, График, график граф, График покажи. цен Ну график роста, вот он Каждого 15 числа Каждые 15 дней вернее Будет происходить рост Сегодня по 5 рублей 15 марта в 00 Москвы закончится по 5 рублей, будет по 10 рублей мегаватт контракт. 1 апреля уже по 50 рублей мегаватт контракт, потом 90 и так далее. Его вот Цена будет через 6 месяцев 810 рублей. Чтобы вам посчитать свою выгоду сейчас, вы берете 810, делите на 5. И вы получаете в 162 раза возрастет цена акции за полгода. Ну вот сами считайте, насколько это выгодно. То есть цена акций поднимется именно вот до вот этой стоимости. 3100 рублей. До государственной. Сейчас по 5 рублей. То есть вы, получается, в столько раз дешевле сможете получать электроэнергии. То есть вот 3100 рублей разделить на 5 будет 620. В 620 раз для вас сегодня дешевле электричество, чем вы сейчас платите. Потому что с 1 сентября уже можно будет рассчитываться за электричество мегаватт контрактами. Имейте в виду. То есть это все на государственном уровне. Все в вебинарах, семинарах мы расскажем и подтвердим документально, что это на государственном уровне. Владимир, я тебе вот скинул ссылку в скайп. То есть тут можно быстро прям ссылку открыть и показать. Угу. То есть там прям на карте стоимость киловатта по странам. Да, вот карта. Сколько стоит электричество для населения? Разные страны, разная стоимость за один Красиво, киловатт. видим, да, что есть и по 19 да, и по девятнадцать рублей за киловатт и по 15. то есть во всех странах вы по вот этому курсу будете рассчитываться за электричество, где бы вы ни жили, мегаватты принимаются по на всей планете. Россия третья вместе, есть, на третьем месте по цене электричества. То есть получается даже сейчас, купив по 5 рублей да вы уже можете в принципе продать там по 19 рублей там в Германии в Данию, да? в Германию, в Данию да. Ну все благодарим всех за внимание ставьте лайки делайте репосты если видео стало вам полезным до скорых встреч